Привет всем-всем-всем друзьям, всем тем, кто смотрит эту прямую трансляцию, эту передачу на моем YouTube-канале, который называется музыкальный журнал Refcat X-Band. Неожиданно для всех вас я покажу песню на татарском языке. Ну вот такой вот мой подход с кривым ружьем из-за угла. Но многие знают, что на моем канале в основном англоязычные песни и песни на русском языке. А вот здесь представьте на татарском. Что это за песня я расскажу потом. А вначале давайте ее послушаем. Поехали. Stop it! Ну вот послушали, да? Эта песня была джинглом. Ну то есть джингл, да, понимаете? Концертная программа открывалась у нас этой песней и заканчивалась. Эта песня вызывала бесовку. Мало того, что в нашей программе было много моих песен, которые, ну... Татарский народ так очень хорошо принимал. А это уже была особенной. Однажды, когда мы выступали в Донецке, мы, я сейчас позже расскажу, кто это такие, в Донецке выступали, а там не было концертов очень долгое время на татарском языке. И вот мы туда приехали на гастроли, только спели эту песню и уже бис. На бис. Ну вот, а теперь о том, кто такие мы. В восемьдесят шестом году прошлого столетия я создал ансамбль в Московской областной филармонии, который назвал «Байрам». «Байрам» по-русски – это значит «праздник». Что это был за ансамбль? Это был ансамбль по типу ансамбля «Елла». Это такая, в общем-то, манера роковая. У меня и начиналось все с роковой музыки. За пять лет нашей работы с 1986 по 1991 год состав ансамбля очень часто менялся. Менялись музыканты, певцы. В 1989 году к нам пришла певица, которой, к сожалению, сейчас уже нет, Хания Халидулина. Позже она со мной согласовала этот вопрос. Она взяла себе псевдоним Фархи. Мы с ней образовали дуэт, дуэтную пару, и у нас появилось достаточно большое количество наших авторских песен. Моя музыка, а ее стихи. И вот в девяносто первом году, сами понимаете. Советский Союз приказал долго жить. Как раз в августе произошел этот августовский переворот, путч. А к этому времени состав ансамбля изменился уже таким образом, что в основном у меня уже работали только казанцы, казанские артисты. Ну, а я как бы один руководитель художественный из Москвы. Ну вот, а ездить уже стало невозможно продолжать. Это надо было жить в Казани. Вот. А у меня здесь в Москве семья. Бросить я это не могу. Ну и я принимаю вот такое решение. Я делаю такой подарок, значит, ребята, подразумевая, что делаю этот подарок все-таки Казани, Татарстану, и назначаю ханию фархи художественным руководителем вы меня спросите почему я такой дорогой подарок сделал просто так сказать отдал и все подарил это не просто так дело в том что родители мои родом оттуда это я в москве родился это все и объясняет разумеется после меня а это уже был другой байрам Совсем с другой историей. И песни этой уже не было. Она исчезла. Как и все наши дуэтные песни. Ну вот такая история, друзья. А песня эта, Байрам, для меня самая-самая дорогая. Честное слово. Так получилось. Напоминаю всем вам. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И делитесь со своими друзьями. Это поможет развитию этого интересного контента. Всего вам хорошего. Пока. Увидимся.